Отец говорит сыну, «Сынок, сходи, пузырь мне возьми!» «Сынок, давай денег!» Отец, «Ага, за деньги дурак сходит!» Сын тихо-молча одевается и уходит. Через пять минут возвращается, ставит бутылку на стол. Отец радостный, довольный, идет, «Ух, сейчас соленым, ух, огурчиком-то, ух!» Пару стопочек наверну, подходит, смотрит. Она пустая, орет на сына. Так она пустая. Чего ты принес? Он, ху, а полный дурак выпьет. Похитили нового русского притащили его на озеро, начинают головой в озеро окунать и говорят доллары есть он. Не, нету, евро есть он. Да нет, нету. ну а рубли-то есть. Да, мужики, поглубже макайте, подольше держите. Ничего не вижу. Если ты не подписан на мой канал, подписывайся скорее.